Всем привет! С вами Гульнас Идрисова, структурный руководитель компании Lambre, и я сегодня обращаюсь к вам, партнерам команды Lambre 13, с приглашением на первое масштабное событие компании в 2021 году. 10 января 2021 года состоится онлайн бизнес форум Lambre Next 2021. Форум состоится, как я уже сказала, в онлайн формате, никуда ехать не надо, будем встречаться вот в таком виртуальном пространстве. Очень надеюсь, что в 2021 году мы с вами встретимся и живем, но вот первая встреча у нас будет с вами онлайн. Что нас в программе. Ну, Во-первых, это выступление первых лиц компании, президент компании Петр Монгерт, вице-президент компании Мачи Монгерт, координатор Ламбре России Константин Спиченко, топ-лидеры компании Вадим Ефимов, Гульнас Идрисова, руководитель отдела онлайн-продаж Татьяна Спиченко. Но прежде всего мы хотим с вами поделиться первыми итогами работы в условиях нового маркетинг-плана. Как вы знаете, с 1 октября 2020 года в компании изменились условия выплат вознаграждений. В среднем эти выплаты увеличились в полтора раза и вот 10 января мы хотим вам показать конкретные цифры первые результаты первые достижения первые квалификации и и так далее чтобы вы увидели вот эту разницу которая действительно произошла далее вы узнаете о тех новостях о тех планах которые компания строит на 2021 год какие продукты нас ожидают какие события нас ожидают какие инструменты компания готовит для нашей с вами работы в наступлении в 2021 году. Мы, как лидеры компании, с Вадимом поделимся тем, как мы видим бизнес в условиях нового маркетинг-плана, вообще в условиях, в новых условиях в мире, я бы сказала. То есть вы узнаете о том, как эффективно выстроить свою работу для того, чтобы получить максимальный результат. Для кого этот форум? В этом форуме, в принципе, могут участвовать абсолютно все. Но ну, прежде всего этот форум, конечно, для тех, кто занимается этим бизнесом профессионально, кто рассматривает компанию как партнера в создании дохода, и я приглашаю лидеров компании вместе со своими командами в участии в этом форуме. Это форум для простых партнеров компаний, которые только начинают свой путь вместе с Ламбре, и вы получите информацию с первых рук, возможно, вы получите информацию о том, как выстроить свой бизнес, потому что я знаю, что есть партнеры, которые потеряли связи со своими наставниками и находятся вот в таком состоянии неведения, поэтому вы сможете получить информацию из первых рук. В этом форуме могут участвовать гости компании. То есть, если даже вы не являетесь партнером компании, вы можете принять участие в этом форуме. Наш форум открыт абсолютно для всех. А может быть, вот сейчас обращаюсь к партнерам компании, вы хотите кого-то видеть в числе своих партнеров, пригласить этого человека на форум, он получит информацию с первых рук, он посмотрит на наше сообщество и примет решение присоединиться к вашей команде. На форуме из развлекательных моментов будет розыгрыш ценных призов. У нас будет лотерея с призовым фондом 50 тысяч рублей. Главный приз это поездка на, итог... Не на итоговое, а на корпоративное событие летом 2021 года. А куда мы поедем летом 2021 года? Об этом мы узнаем 10 января. Соответственно, вот один приз кто-то получит, кто-то будет счастливчиком, который получит этот приз. Что нужно сделать, чтобы попасть на форум? Ну, во-первых, форум абсолютно бесплатно, ничего платить не надо, это, за это никаких денег мы не берем. Во-вторых, нет никаких условий по квалификациям, каким-то личным объемам, то есть этот форум тоже открыт абсолютно для всех. Нужно сделать только одно, нужно просто зарегистрироваться и заполнить, оставить заявку на участие в форуме. Но, во-первых, это нужно делать для того, чтобы вы получали напоминалки, чтобы вы не забыли о, о нашем форуме, для того, чтобы вы получили ссылку на вебинарную комнату, где будет проходить форум, для того, чтобы вы получили записи выступлений с этого форума, ну и для того, чтобы вы смогли принять участие в розыгрыше ценных призов, потому что розыгрыш ценных призов будет только среди зарегистрированных участников. Итак, друзья, я вас приглашаю 10 января 2021 года принять участие в онлайн бизнес-форуме Lombrenex 2021. Это событие даст мощный импульс вашему бизнесу, вашему развитию вместе с компанией Ламбре. Не упустите эту возможность, это событие, которое происходит вот один раз. Прямо сейчас переходите по ссылке, заполняйте данные, оставляйте свою заявку на участие в форуме и встретимся 10 января. Всем пока!